Добрый день! Сегодня будем изготавливать самоделку, сочетающую в себе эстетичность, практичность, эргономичность. Для начала мне потребуется латунный шестигранник диаметром 14 мм. Вообще, я планировал задействовать бронзу, но, к сожалению, купить бронзовый шестигранник мне не удалось, была только латун. Но, я думаю, ничего, в принципе, и латунь вполне пригодно. Отрезаю небольшой отрезок и обрабатываю его торец. Кстати, большое спасибо моему подписчику с ником Iron Любимое Дело за отдельные советы касательно токарной обработки. Отдельные советы очень сильно мне помогают освоить это довольно непростое ремесло. Сверлю отверстие диаметром 2 мм на глубину 6 мм. После этого рассверлю отверстие до 10 мм. При этом глубина сверления минимальна, буквально 3-4 мм, не более. Столь изощренные манипуляции необходимы для упрощения последующей расточки. Соответственно, растачиваю до диаметра 11,88 мм. Данный диаметр очень важно выдержать максимально точно. Это важно. Именно поэтому, к слову, пару десяток я снимаю с помощью надфиля. В одной и противоположных гранях сверлю отверстия диаметром 2,5 мм. Эти отверстия необходимы для установки ручек. Стенки конечно тонковаты. Но прилагаемые усилия будут не очень значительными и надеюсь, что, называется, мясца будет достаточно. Завершив сверленные операции и отрезав лишнее, торцуя обратную сторону. Да, конечно, стоит признать, нравится мне латунь-сыпучка. Материал невязкий и замечательно обрабатывается на небольших обидных станках, страдающих недостаточностью жесткости. Тем не менее, у сыпучих латуни есть один серьезный недостаток. Зеркальный блеск после полировки держится не так долго по сравнению с вязкими марками. Хотя отмечу, что я могу быть и не прав. Это мой личный опыт и все. Если у вас другое мнение, обязательно напишите. Ручки изготавливаю из латунных стоек, добытых из старого советского магнитофона. Один из концов обтачиваю до 2 мм. Во втором же конце селю отверстия диаметром 3 мм. При этом отверстие сверлю фрезой, чтобы в конце это самое отверстие не имело конусной формы. Само крепление ручек произвожу с помощью паки. По аналогичной технологии креплю небольшую втулку с резьбой М2.5. В эту самую втулку будет вкручиваться прижимной винт. Сам прижимной винт изготавливаю из непосредственно самого винта М2.5 и втулки с соответствующей резьбой. Чтобы исключить возможное откручивание винта, фиксирую его оловяно-свинцовым припоем. Можно было бы задействовать как бы простой винт, но во-первых это чересчур брутальное решение, а во-вторых наш модернизированный винт можно будет затянуть как от руки, так и с помощью отвертки. Считаю это неоспоримым преимуществом. И последнее, что предстоит сделать, так это в торцах ручек установить магниты. Магниты не один, Можно было бы задействовать и простые, но простой магнит миниатюрных размеров найти практически невозможно. Цель установки магнитов скоро поймете. Совсем скоро. В качестве крепежа использую двухкомпонентный клейстер. Вот вам кстати полезный лайфхак. Очень удобно смешивать эпоксидную смолу с отвердителем на компакт-диске. Негоже, чтобы инструмент такого уровня хранился насыпом совместно с более грубым инструментом. В этой связи и изготовим для него свое собственное место обитания. Для этой цели я подготовил древесину твердой породы, а также отрезок стекла. Скрепляю без заготовки друг с другом с помощью винта М3 с гайкой. И устанавливаю вес всей бутерброд в токарный станок. Времени, конечно, обточка заняла много. Поскольку большую подачу не задействуешь, орстекло все-таки... И это материал достаточно хрупкий. Будет обидно, если придется перетачивать из-за трещин. Далее сверлю три отверстия. Два отверстия диаметром 16 мм и одно диаметром 18 мм. Сверлю обычными перьевыми сверлениями. При этом, для того, чтобы обеспечить максимальную точность и максимально возможное качество сверления, заготовку жестко зафиксировал на столике сверления остройки. Ну и раз уж мы в близости с особенным станком, профрезерую пазы для возможности расположения ранее изготовленного нами инструмента. Диаметр фрезы 5 мм. Неожиданно понадобятся бигуди, точнее один бигудь. Сомневаюсь, что я буду ими пользоваться, ибо ношу короткую стрижку. Из одного бегудя вытачиваю три колечка согласно размерам отверстий в деревянной заготовке. Точно не скажу, что это за материал, очень похоже на капролон. Хотя не знаю, был ли в сорте капролон или нет, Фиг не Может это простой пластик. В любом случае, токарная обработка одно удовольствие. Бегуть дал сбой. Что-то пошло не так. Зачем, а самое главное нахрена, я его только и пытался использовать. Материал оказался склонным к растрескиванию. И заготовка просто обломилась в процессе обработки. Одним словом было принято решение задействовать обыкновенный мягкий пластик. Он не подвел. Теперь изготовим так называемый замок. Нет, не регельный, не навесной, а небольшой, компактный. Сама конструкция будет состоять из нескольких деталей – толкателя, пружины и корпуса. Вот и все. Остались только финишные отделочные операции и сборка. Что касается отделочных операций, то они заключаются в покрытии дерева морилкой и нанесении глянцевого лака. Лак, во-первых, защитит морилку от истирания, во-вторых, дополнительно приклеит пластиковые элементы, а в-третьих, придаст всему изделию более солидный вид. Такой вот набор для нарезания резьбы М2 получился душевный, и душевный, согласитесь. Для чего же нужны магниты? Как говорил наш друг Эвини Пух, Энто неспроста. Магниты нужны для быстрого и удобного извлечения плашек. Просто и практично. На сим все. Пишите свое мнение в комментариях, будем общаться. До новых встреч, пока.